Нет такой идеальной женщины, которая ничего и никогда бы не требовала от мужчин. Но, мужики, ну не стройте иллюзий, даже резиновую бабу подкачивать надо.